Друзья, всем привет! У нас с вами новый токен сайл на CoinList. Называется NUM, вот видите на своем экране, или NIM. Ну. Кому как удобно, так можете назвать. Самое главное, что в этом видео мы разберем полностью токеномику, посмотрим, когда нужно будет принимать участие, какие условия и стоит ли вообще участвовать в данном токен и сможем ли мы увидеть здесь какие-то иксы, окупаемость, и все то, что в принципе и зачем мы вообще участвуем в данных токен Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых я сначала кидаю сюда, а потом все остальное транслирую на YouTube. Также я здесь оставлю для удобства ответы на квиз, на вопросы, которые нужны для того, чтобы вас допустили к токен-сайлу ним на CoinList. Поэтому присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Итак, CoinList, главная страница, дашборд. Вот здесь, видите, на главной страничке Мор, Вам нужно сюда нажать, и мы попадаем на саму презентацию, ознакомление с этим проектом. Сразу хочу сказать для новичков, если вы первый раз, что такое CoinList, как здесь можно принять участие, что это такое вообще, да, если вы не знаете. Я оставлю ссылочки под видео в описании, где есть подробная инструкция, видео, в общем, чтобы не тратить на это время, ознакомьтесь, пожалуйста, и вы будете владеть информацией. Ну а мы поехали дальше. Так вот, давайте сразу перейдем к регистрации. Очень важно, к 6 февраля до полуночи, желательно рекомендую уже всем зарегистрироваться, бо дальше уже возможности такой не будет. Здесь будет две опции, они пройдут 9, соответственно, 1-9 февраля в 21 по Москве, до да, 21.00 и 20.00 по Киеву. И 10 февраля уже будет в что у нас здесь получается в час 00 по Киеву и 2.00 по Москве. Это что касается регистрации. Что касается самого проекта, это блокчейн, который предназначен для шифрования и защиты наших конфиденциальных данных. Никому не секрет, то что мы пользуемся интернетом, где мы лазим, куда мы звоним какими там приложениями мы пользуемся, все это идет постоянно утечка информации, где мы регистрируемся, оставляем свои емейлы, e все интернет видит, все записывает, и это может принято как бы против нас, особенно злоумышленниками, к примеру, похитить ваши какие-то данные или, не дай бог, там деньги, или ту же самую криптовалюту. Или вообще какую-то слежку устроить, да, если вы человек там, знаменитый, с деньгами, где-то ну, постоянно на виду. То есть это все на самом деле не очень хорошо. И вот ним они будут решать такой вопрос. То, что в принципе сейчас, если мы пользуемся там, Тором или vpn это все есть какие-то сквозные шифрования, но они недостаточны. И все, все равно идет утечка. Так вот, им будет делать, собственно, защиту да, ваших данных, чтобы не было никаких утечек. И самое главное, что они будут работать на блокчейне, они будут работать и с криптовалютой. То есть все вот эти переводы ваши, они будут не видны тем людям, да, которым не хотелось бы и вам, чтобы видели да, то, что вы в интернете делаете. Это очень важная составляющая часть всего интернета, начинается, начиная от версии, там, простой версии Web, Web 1, там, Web 2.0, и вот они будут, естественно, уже и работать поверх Web 3.0. Я считаю, этот проект, он действительно нужен, он актуален, и он ну, может стать очень как бы крепким серьезным фундаментальным проектом на криптовалютном пространстве, да и вообще на пространстве интернета. Команда у них, если прочитать, очень сильная с точки зрения науки. Все какие-то доктора, научные исследователи, все завязаны на защите конфиденциальных данных. Есть также советники, вы здесь можете посмотреть, почитать. Естественно, у них уже есть Twitter, где 24 тысячи подписчиков. За ними следят и читают люди, не последние с криптовалютного сообщества. Поэтому здесь, в принципе, если брать по твиттеру, я здесь полазил, поюзал, то, в принципе, у них все очень хорошо. Так вот, что касается токенов, ребят. Их будет целый 1 миллиард. И смотрите, здесь распределение какое? Команда 20%. Бейкеры, то есть ранние инвесторы, это 36,5%, что я считаю очень много, 36,5% сразу эмиссии у ранних инвесторов и у команды, это уже больше половины самого, самой эмиссии токенов. Дальше на микс майнинг будет выделено 25%, соответственно, на комьюнити, резервный фонд, да, это соответственно в принципе то же самое что и команда но надеюсь с этого резерва будет уходить больше на развитие чем на команду ну и на токен сейл coin листа выделено семь с половиной процентов то есть нам да что в принципе тоже очень неплохо распределение этих токенов вы видите у себя на экране миллиард полностью будет доступен как здесь пишут уже по по истечении 100 месяцев, в первые 24 месяца, я так понимаю, на рынке будет, ну первые два года уже 750 миллионов токенов, что довольно, в принципе, очень много. Но здесь самая э, главная информация и то, что нам нужно, что в первые 1-2 месяца, я так понимаю, какая-то часть, маленькая часть будет в команды и сразу первые разлоки будут у тех, кто участвует в кому попадет локация до да, данного проекта то есть грубо говоря у нас если мы возьмем ее и это позволяет надеяться на то что действительно с первой опции дальше мы перейдем я покажу обязательно мы можем получить какие-то иксы а дальше уже пойдет ступень ступенечками лестничкой как вы видите разблокировки и вестин, я так понимаю будут первые два года именно в Ранних инвесторов, ну и в листе, кто будет участвовать во второй опции. Опять же таки сейчас мы перейдем. Э, потихонечку будет разблокировка, то что выделено на микс майнинг, ну и естественно резервный фонд и комьюнити. Ну и команда тоже, вы видите, зеленым тоже будет постепенно токены разблокироваться. В принципе здесь диаграмма неплохая. Также, ребята, у них на борту очень сильно серьезные инвесторы, э, ранние инвесторы, да, давайте узнаем, кто это и сколько профинансировали, выделили средств и почем им достались токены. Итак, внимание, возглавил первый раунд Андреас Хоровиц фонда, это очень серьезно и хорошо, и выделено было 13 миллионов долларов дальше бинанс инкубатор баланс бинанс лаборатория два с половиной миллиона долларов и потом э, возглавил раунд еще полечейн капитал что очень хорошо и еще шесть с половиной миллиона долларов помимо этого на борту имеется еще digital currency group fanbush capital huobi ventures что можно говорить о том что листинг на huobi будет это уже 100 процентов ну и, соответственно, на Binance, так как они уже тоже профинансировали. На борту очень серьезные инвестора. Но единственное но, то что у них очень огромное количество токенов на руках. Это 36,5 токенов эмиссии они будут иметь. И, в принципе, что они с этими токенами будут делать, мы, в принципе, не знаем. Но, надеюсь, они не будут их лить прям так сразу. Ну, я не то, что не надеюсь. Я более чем уверен, что они проект этот брали не для того, чтобы их сразу лить. Потому что, если посчитать... Здесь в первой опции цена у нас будет, смотрите, 50 центов, во второй 25 центов. Так вот, ранние инвестора, исходя из того, сколько они закинули и из той эмиссии, сколько им выделено, то у них на руках токены где-то по 55, по Вернее, по 5,5, где-то по 6 центов. Они сидят сейчас от нашей первой опции где-то на 8-9 иксах, да, иксах от нашей стоимости. Что довольно для ранних инвесторов и не очень много, и не очень мало. Но судя по тому, какие фонды, да естественно, не бедные, то я сомневаюсь, что они прям первые в этом месяце разлоки будут лить. Или же будут просто выкупать токены, которые мы, например... Если получится, возьмем, и мы будем лить их в рынок, они их выкупят, и проект таким образом просто ну, фундаментально сильно, вы же понимаете, насколько важны для интернета такие проекты, и поэтому вот здесь история больше, наверное, в долгую, но мы как спекулянты, в принципе, нас интересует, чем быстрее прибыть, тем лучше. Мы пока с вами, к сожалению, не фонды, да, которые имеют на счетах там, миллионы, миллионы, десятки миллионов долларов, Поэтому смотрим, насколько нам выгодно заносить. Итак, я сказал, первая опция 50 центов, вторая 25 центов. По времени мы с вами определились в самом начале. Выделено 5% на первую опцию 50 миллионов токенов, на вторую 2,5% 25 миллионов токенов. Из хороших Новостей, что первая опция реально очень хорошая, жирная, я бы рекомендовал всем принять в ней участие, потому что здесь проходимость будет 50 тысяч человек. В CoinListe участвует, я думаю, не меньше миллиона людей, может даже больше, и в принципе у нас шансы где-то около 4-5% из 100%. Что уж, конечно, не очень много, но и зная то, что на CoinList бывает и хуже, здесь 50 тысяч все-таки участников, а бывает там и 10 тысяч, понимаете, да? Поэтому здесь все-таки шансы хоть какие-то-то имеются. Первые опции мы сможем купить от 100 долларов минимум и на 500 максимум. А во второй опции примет участие -моему 200 с чем-то человек. В общем, отталкиваетесь с 6000, да? И здесь уже вы сможете поучаствовать от 100 долларов минимум и на 1000 максимум. И здесь смотрите, какая история. Токены разлачиваться будут нам 31 марта 2022 года. То есть, сколько у нас тут? Раз, два. Через два месяца ровно мы получим токены уже на руки. И, ребят, внимание, сразу мы получим все токены. Все токены. А по разлокам, как мы смотрели, то токены в первые два месяца будут только у нас, может, какой-то у команды. Так вот эти 5% от 1 миллиарда, это сколько у нас получается? 50, 50 миллионов токенов, да, и может, что-то в команде, 50-60 максимум миллионов токенов будет э, на самом старте. То есть первая опция вообще за счет заходит, а во второй опции… Я в ней, сразу говорю, участвовать не буду и рекомендовать ее не могу. Почему? Потому что, во-первых, да, цена в два раза меньше, но это полная ерунда, если учитывать, что токены, которые мы первые получим, разлоком первым тока 3 мая. А там уже будут разлоки и у резерва, и у команды, и у ранних инвесторов. И вот эти ребята, то есть кто первый опции возьмет, они все сольют. То есть укатают на дно, что цена по всей вероятности вообще может стать вот такой, как вы сейчас видите. Поэтому 3 мая только первый разлог. И разлог будет ежеквартально в течение двух лет. Представляете? В течение двух лет. А через два года там 750 миллионов токенов будет в рынке. То есть в принципе, чтобы токен был 1 доллар, то это... Капитализация уже должна быть практически 1 миллиард. Рынок сейчас вообще непонятно какой, поэтому я же говорю, если заносить сюда, то только участвовать в первой опции. Ну, в принципе, что лично я буду. Во второй опции вы уже хотите, на свое усмотрение можете участвовать. А вот первая опция за два месяца. Рынок ужасный, не спорю, но я думаю, хотя бы какие-то x2 мы можем надеяться. Если больше, это вообще будет супер. Даже x2 сделать за два месяца, я думаю, это хорошо. Получится больше, будет просто все отлично. Поэтому я здесь участвовать буду однозначно. И теперь давайте переходим с вами на ответы на вопросы. Сделаем квиз. Вот вторая опция. Я ее пропускаю. Регистрируюсь на первой. При вас. Сейчас мы ответим на все вопросы здесь по стандарту регистрируйтесь указывайте с какой вы страны какого региона области там и потом нажмете кнопочку продолжить итак ответы на вопросы поехали в первом мы указываем вот третий вариант опция 50 миллионов и 6 250 для участия смотрите в видео у меня так но у вас будет может видоизменяться поэтому либо смотрите вот на вот эти значения, да, либо перейдите в мой телеграм-канал, и я всю эту историю продублирую для вашего удобства. Дальше, во втором мы нажимаем, вот это третье у меня, в третьем мы нажимаем, так, токен сейл март, вот, и май третьего, вот это первое нажимаем, оплату мы можем сделать, вот, BTC, эфириум, USDT, USDC, Solana и Algo. Также хочу заметить, что не обязательно CoinList пополнять. Вы это можете сделать после того, если возьмете аллокации. Когда возьмете аллокацию просто поставите, в какой валюте хотите занести деньги, я рекомендую это в USDC там сделать, потому что в USDT там сеть только ERC-20, а она очень дорогая. Либо же выбрать ALGO, там комиссии тоже очень маленькие. Можете перекинуть в ALGO, а в самом CoinList можете потом конвертировать в USDC или USDT. Поэтому вы уже сами решайте, как вам там удобно. Здесь пятый вопрос у нас. Так, у нас вот э, второй вариант. 50 центов первой опции лимит 500 и 25 центов вторая опция лимит 1000. Шестая. Нажимаете вот эту первую. Седьмая. Коинлист Ко. Co, э, восьмая. Коинлист Чайно. И девятая. Вот это первое нажимаете, это самая важная часть, означает то, что вы даете согласие на то, что если вы там с одного VPN -а или делать будете мультиаккаунт или еще чего-то, будете какие-то механации проводить, ваш аккаунт может быть заблокирован, и это будет очень печально, если вы не дай бог возьмете локацию и заплатите деньги, а потом начнете чудить там на следующем кон листе то можете распрощаться даже с токеном. Поэтому с этим будьте осторожны. Коинлист очень жестко банит за вот эти все действия. Все, друзья, регистрации мы прошли. Осталось 7 дней, 5 часов до начала токенсайла. А напомню, регистрация будет всего лишь до 6 февраля. Поэтому нужно вам поспешить. Будете ли вы участвовать или нет, будет мне очень интересно почитать